Вот. вот по поводу инсайтов здесь не успела добавить, да, но скажу, определяя целевую аудиторию на курсе, я поняла, что все-таки нацелена не на ту я целевую аудиторию, что все-таки надо нацелиться на строителей, потому что котики, и собачки, которые я там тоже пыталась размещать, но это так, вот эксперименты, так скажем. Вот. Ну, мне кажется, строителям это не совсем эта их тема не совсем интересно, поэтому вот я прям очень хорошо задумалась, когда начала определять целевую аудиторию. А, в, а вообще... Скажу, в группу вам мем, да, про строителей? Она в группе в телегу, да? да? Там да. написано, ух ты, сейчас ну... скажу. Ух, сука, холодно, извините за мой французский, да, это конфет называется Михалыч на севере, это строители вахтовики, да, ну, то есть это реальная компания, она совсем mm -hmm. не там бугагашечки, она совсем, это так, они, по-моему, это то ли в телеге, ли вконтакте, они как раз э, э, сопровождали свои вакансии. Я уверена, что это вызывает, это такое, знаете, легкая ирония, строители-мужики обычные такие. Ну построили. да, вот когда строители-мужики, да, это, ну, ну, тоже с этим как-то тоже надо аккуратненько совсем. Да, классно, я просто вам пример. Я да, не, да. не агитирую всех делать что-то в одном ключе, и всем там, чтобы все ухахатывались. Это просто про то, что есть нестандартные способы, и вот у вас, и у Надежды, и у меня, на самом деле, она схожая сфера. То есть только единственное, что у нас, ну, у нас разные отрасли. Да?